«Привет всем! С возвращением! Сначала пару слов по спортивной части. Отлично съездили, отлично побегали. У меня таки получилось подловить Полину Андреевну после забега, и я смог получить свои долгожданные автографы. Три года собирался это сделать. Полина Андреевна, правда, заскромничала или смутилась сначала, было начала отказываться, но я честно рассказал, зачем мне это нужно, и она согласилась. И это чистая правда». Два автографа уходят Линии и Дине в качестве образца, куда стремиться. Но один останется мне на память. Может быть, в Москве в октябре удастся лично показать Лине и Дине. Правда, в этот раз Полина пришла четвертой, а десятку. Ну что ж, уровень соревнования большой. Это центральное событие всего цикла. Собрались самые серьезные участники. Но я все равно болел и болею за нее, так что удачи. Что касается Уотерса накануне. Уотерс, конечно, не разочаровал, зажег. 75 лет человеку, а он все еще, дай бог, каждому. Программу составили довольно сильную. Было и старое, и новое. Собственно, запись уже есть. Можно посмотреть, и какой был сет и как выглядела сцена в Москве. Честно говоря, мне показалась слабоватая подпевка в этот раз, женская. Греги Geek они откровенно замяли. Пока на моей памяти самым лучшим исполнителем была Анжела Сервантес, которая приезжала с Брит Флойд дважды уже. Она в одиночку и вживую делает «Грэйд Гиггин Скай» круче, чем в студийной записи или там три певицы вместе. И честно говоря, вообще Брит Флойд, сложилось такое впечатление, что Брит Флойд играет Пинг Флойд лучше самого Пинг Флойда, интереснее. И еще позволяет себе некоторые фантазии на тему. Отходит, так сказать, от канонического исполнения. Ну да ладно. Я решил все-таки не срезать все эти видео в одно, так что вставляю сюда ссылку, во-первых, на антракт, который состоял из очень необычной презентации на 20 минут, а во-вторых, ролик с финальной речью Уоттерса и нестандартное новое исполнение песни The Bravery of Being Out of Range. Как я понимаю, стрелок, про которого он говорит в конце песни, это, это стрелок с альбома Final Cut из композиции The Gunner's Dream, где солдат ночует где-то в чужой стране, на поле, в целом шоу было сильным, спецэффекты на уровне. Очень понравились эти вот открывающие и закрывающие видео, которое началось еще до начала концерта и закончилось уже почти после концерта. Такие как бы открывающие и закрывающие скобки, очерчивающие собой все. Красивое решение. А что касается политических убеждений Оторса, ну, человек имеет право, он заслужил, может обращаться ко всему миру с тем, что считает нужным. Обязательно ли с ним соглашаться во всем? Нет, не обязательно. Он считает Горбачева героем? Ну, пусть считает, жалко что ли. Мы знаем Горбачева с другой стороны, с которой он его не знает. Это лишний повод вспомнить заповедь «Не сотвори себе кумира». Лотерс тоже человек. Может быть, необычный человек, но тем не менее, просто человек. А за его презентацию и его речь я даже заволновался немножко. Думал, не арестуют ли его по 282-й прямо здесь, в зале? Но некоторые вещи я все равно не понял. Например, что это такое за «Путин со знаком вопроса» в списке неофашистов? Что значит «знак вопроса»? Не уверен, что ли? Не уверен, так зачем тогда его писать туда? А уверен тогда, зачем знак вопроса? Эдак половина Израиля теперь может его туда вписать самого, и будет написано строчкой ниже «Роджер Уотерс» в знак вопроса. Хорошо, если не восклицательный знак. Да и на декларацию прав человека у меня тоже особенный взгляд – я совершенно не против агитации за права палестинцев, беженцев и прочих. Декларация также декларирует равенство прав между полами, независимо от пола. А мы живем в 21 веке, и у нас чудовищные нарушения по этой части имеют место во всех странах паневропейской цивилизации. У нас есть категории людей, у которых можно и детей отобрать, и в долговую тюрьму посадить, и даже гарантии на то, что его дети на самом деле его нет. И эти проблемы гораздо ближе к нам, чем Палестина. Мне показалось, на Трампа слишком сильно наехал. Трамп только-только, дай бог, год оттрубил. Рабаму ни слова не сказал. А этот товарищ 8 лет обещал войны завершить, войска вывести. И что? Они в целом друг друга стоят. И сам отрас знает почему. Потому что Нил Постман эту тему очень подробно раскрыл. В той самой книжке. В век телевидения нельзя от политиков ничего такого особенного ждать. Все. Это время прошло. Ладно, не будем тут о грустном. В целом он молодец. Доставил огромное удовольствие. Не знаю, приедет ли еще. Будем надеяться. Приедет, пойду снова. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи. Постскрипту. Я подумал, они сделают ли по аналогии с футерсовской презентацией антракта презентацию на тему такого мини ликбеза по красной таблетке Сначала показать несколько лиц, которые прославились всякими инициативами по законам. Под трек «Pigs on the Wind», конечно. А потом перейти к таким самым бесспорным, самым важным фактам, которые, например, в фильмах перечисляются, в часто задаваемых вопросах. Такие факты, с которыми даже у противников, которые нечем крыть. А в качестве музыки взять трек «Pigs – Three Different Ones», например. Надо об этом подумать.